Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас заказ Фаберлик по двенадцатому каталогу. Огромная коробка, практически все новинки, да, все наверное. Да, итак, поехали! Я без вас с утра уже сегодня заказ вскрыла, а все, знаете, почему? А потому что кофе нужно было. У меня в заказе был кофе, а дома кофе не оказалось. Мы вчера только домой приехали, да? И поэтому я вскрыла, больше ничего не смотрела, не трогала. я люблю все это делать вместе с вами. Вы знаете, кофе у нас с вами по нормальной сейчас цене. Это добрый день. Я еще, наверное, кину, кину, наверное. Я уже кину, закажу, да, в этом каталоге 1694 артикул. Уже его вскрыла, уже его попила. Знаете, я все не могу, не могу, не могу. Надо набирать. В Заказ, пока цена более-менее около 300 рублей, он выходит со скидкой консультанта, потому что, ну какой кофе я не пью, другой все это не кофе, не бодрит, не чувствую вообще кофе. Если у вас есть осадок, не пугайтесь, этот кофе с, добав с добавлением молотва. Да? То есть, когда мы в кружечке размешиваем, мы видим частички, которые не, не растворяются. Да? Можно его сварить, можно его не варить, это не влияет, можно дать настояться немножко. Как бы. Он крепкий, он терпкий, он классный. Я не помню состав. Какой здесь процент, но я узнавала и э, на ютубе в вкладке сообщества указывала, сколько здесь робуст сколько здесь арабики. Он классный, он мне нравится. Вот прям вот какой не возьму, не то. Так, дальше открываем с коробку. Очень хочется э, начать с тинта, с новинки, но начнем немножко с другого. Начнем с наклеек. Я сегодня ходила на маникюр с утра и думала, применю их, как раз хотела сделать, показать вам на ноготочках, это наклейки для ногтей, артикул 71025. Потом подумала и решила, что, девчонки, вообще совсем осенний такой дизайн, здесь вот маки, тыковки, всякие листочки такие, да, поэтому решила оставить на следующий раз, на осенний маникюр, мне кажется, можно что-то тематическое, классное, суперское придумать. Так, а это у нас, по-моему, тинт, если я не ошибаюсь, потому что упаковочки Ицклер здесь на русском языке ничего нет. Так, 465-01, да, это тент Артикул. Вот в таком я оттенке взяла, я забыла, как он называется. Давайте в каталоге, что ли, посмотрим, как называется именно этот оттенок. В общем, они все какие-то там не совсем, честно говоря, удачные были один оранжевый, другой прям совсем какой-то сиренево-ягодный, некрасиво, гранатовый я взяла, да, 465.01. Вот этот вот. Так, давайте пробовать, давайте открывать, давайте пробовать. На губах у меня ничего нет, кроме плажа, да, о, смотрите, какой он вишневый, он прям мне вот сейчас под маникюр очень подходит в том виде, в котором он есть во флакончике. Вот такой вот, знаете, вишня, вишня, спелая вишня, спелая черешня в тюбике, да. А Water, li water Lip Ink Водный. Так, достаем, смотрите, здесь ограничитель. Вот такая вот кисточка классная с дырочкой посередине прорезь. Такая пуховочка немножко изогнутая. Да? Так, давайте, э, слушайте, как нам его надо наносить? Вот хоть бы на сайте ознакомилась. Ну, ну, как надо? Тинт и тинт, -тин, давайте наносить. Он на не должен стираться, по идее. Да, он должен держаться на губах долго. Я ж зеркало взяла. Но зачем... Светлана, Вот его обратно заткнуть, кстати, очень тяжело. Она такая узкая дырочка. Я даже сейчас, когда его туда запихивала, он у меня аж согнулся. Вот на пуховочке прям цвет такой спелая вишня. А на губах он уходит больше в красный. Слушайте, камера вам сейчас вот совершенно верно передает оттенок. На каждых кубках он будет смотреться по-разному. Имейте это в виду, потому что <coughs>, пигментация у всех куб абсолютно разная. Хочется пририсовать себе 2 мм. Мы этого делать не будем. Он прям такой жидкий-жидкий. Когда наносишь, он как водичка. Мы с вами сейчас на руку попробуем нанесем, посмотрим. Сейчас контур прорисую. Угу. Это М -м -м, он сладенький. Сладенький. Он такой ванильно-сладенький. Вкусняшка. М -м. Слушай, прикольно. Хорошенький цвет. Не ошиблась. Другие два оттенка я точно брать не буду. вроде более-менее равномерно давайте нанесем на руку с вами смотрите вот он какой водянистый прям такой да водянистый прозрачный прям вот так нанесем с вами на руку я видите наслаивала чтобы так ярко получилось так вот он какой насмучив бледненький да так и вот давайте в таком виде оставим на руке и в конце видео посмотрим на губах и на руке будет он стираться или нет классно слушайте так дальше у нас с вами тени из линейки из Clear тоже в оттенки, я взяла, кстати, не новый оттенок, потому что посмотрела тоже в каталоге, мне не понравились они мне, какие-то несуразные. Один какой-то с желтенькой, другой с розовинкой. Я сейчас такие оттенки не очень люблю. Я взяла из старых. Это тени не шиммерные, а сатиновые. Вот сейчас у меня на глазках очень красивый, удачный оттенок. Я вам сейчас скажу, в каком артикуле. <coughs> Слава Богу, Эцклер у нас в начале каталога. Сейчас скажу вам, девочки, у меня, Господи... А где тени-то? Не скажу, потому что в каталоге только новые оттенки представлены. Вот видите, вот новинки. Вот этот желтинка, этот сиренево-розовый какой-то, этот рыжий. Не стала брать. А тени, которые у нас с вами шиммерные, получаются, глиттерные, глитерные, глиттерные, вот эти вот, они мне вообще не понравились, у меня к ним рука не тянется. Поэтому заказала себе из не новинок оттенок, а, так, оттенок тауп, какой-то тауп, девчонки. Что, у нас тут артикулы, что ли, нету? На Эйцклеер не они печатают артикулы, как на салфетках у нас. А вот, 58, 78. Будем с вами в следующем видосике тестировать макияж. Они в голубых таких оттенках упаковочки, а те тени, которые с большим количеством блеска, они в бирюзовых. Такой красивенький. Он, знаете, как хамелеон, по факту, когда на него смотришь вблизи. Я вам продублирую, конечно, все сводчи потом. Поближе, чтобы вы смотрели. О, какой красивый. Он, да, под разным освещением разные оттенки передает. Где-то сиреневый, где-то розовый, где-то немножко даже слегка золотистый. Такой красивый оттеночек. Надеюсь, века пачкать не будет, потому что с такими оттенками надо быть аккуратней. Мне очень нравится текстура у этих теней. Они нежненькие, они такие бархатистые, они прекрасно ложатся. С моих век даже без базы никуда не деваются, не скатываются, в складку не западают. Поэтому решила вот такой оттенок повторить. Вот так выглядит сводч-тень, да? Знаете, такой вот легкий оттенок крови. Я бы сказала, да? Вот, такой, вот так вот тенежки. То есть они, видите, в зависимости от освещения они играют. Такой интересный оттеночек. Хамелеонистый. Так, дальше поехали. В отдельном пакетике вместе с кофе у меня были бабы что заказала, девчонки? Конечно же, заказала новинку витамин С плюс цинк. Потому что витамин С вообще считаю продуктом уникальным как в косметологии, так и при приеме внутрь. Оттенок губ, я смотрю, не пойму, хорошо мне или нет. А артикул 15789. Так поскольку по две капсулы один раз в день во время еды. Один раз в день во время еды. Ну, хоть один раз в день. Надо опять свою таблетницу доставать уже и раскладывать по баночкам БАД. Они вот такие вот светленькие. Практически не имеющий запаха Классно, будем пить, будем пить Витамин С никогда не повредит Я взяла Ксюшки, мы весной пропивали да, Когда в школу ходили Сейчас опять пора поддержать иммунитет Сейчас с конца августа начну давать Это у нас с вами детская омега и детский витамин D3 а, Артикул омеги детской 157,80 Витамины D3 157,78 Витамин D3 у нас с вами В виде рыбок То есть там капсулка Хвостик. Я задавала вопрос в обратной связи, можно ли хвостик отламывать и выдавливать куда-то, чтобы не глотать целиком. Нет, нельзя, а именно витамин D3 нужно глотать целиком и запивать По-другому никак, сказали, нельзя А вот омеку можно разжевывать, она у нас и есть, жевательная дрожжа Ее можно разжевывать, можно выдавливать, если вы не хотите оболочку Потому что, например, моей Ксюшке не нравится оболочка Она их не жует, а глотает Сам вкус внутри вроде прикольный, но ей вот сама вот эта вот оболочка резиновая Жевать ей противно Они классно пахнут ягодками, малинкой маленькой клубничкой прям обалденно пахнут но вот ей неприятно сама эта оболочка она их не жует она их глотает это тоже допускается так поехали дальше дальше у нас девчонки с вами два парфюма новых смотрите как красиво упакованы они приходят я взяла все-таки два говорила вам что возьму один нет взяла два мне захотелось жасмин если что будет освежителем в туалете так, давайте распечатывать. Давайте скорее распечатывать. Первый у нас с вами Магнолия. Вот Я хотела взять только Магнолию, потому что по описанию нот она мне более-менее близка. Красивые, очень презентабельные коробочки. Она сама тактильно такая шершавая, приятная. Цветочки выпиты, гладкие такие, блестящие. Красиво. Так, артикул Магнолии у нас с вами на идее цвета 33-36. Открываем. На подарочек классненько. Вот так там внутри, смотрите, как все. И вот такой вот зелененький флакончик с зелененькой крышечкой. Очень красивый. У нас здесь сколько с вами миллилитров? Они малышки, мне кажется. 30 до тридцаточки. Ничем пока не пахнет. Крышка классная. Очень туго надевается. Но не сказать, что прям есть какие-то с этим проблемы. Прям хорошенькая. Так, погнали. Тестирую на себе. Не люблю я на бумажках вот эти за тесты, Я так не понимаю. М -м -м. Мне что-то напоминает. Мне что-то напоминает. Мне напоминает моноароматы, по-моему. О, а сейчас совсем по-другому раскрывается. Это аромат зелени. Не зря он, девчонки, зеленый. Это аромат зелени. Прям зеленушечка. Зеленушечка. Бергамот, я почему-то здесь слышу. Я не помню в описании, нот есть улина или нет. Но а, а, очень сильно напоминает моноаромат бергамот. Плюс зеленушка. Хороший, классный летний аромат. Слушайте, вот прям летний, я бы даже сказала, летний, весенний. Обалденный. Чем он раскрывается? Дальше вот раскрывается зеленью. В первоначальных нотах он как-то звучал совсем по-другому. И он раскрывается практически тут же. Спиртом из пробки, кстати, пахнет. Зеленушечкой. Классный. Вот я сейчас его летом буду с удовольствием носить, правда. Мне нравится. По стойкости расскажу уже попозже. Пока судить трудно, но он достаточно насыщенный. Не скажу, что это прям какой-то легкий-легкий аромат. Нет, он насыщенный. И приятный. Никакой тут э, древесности, ничего такого не слышу, никаких цветочков, никакой сладости не слышу. Вот у меня прям зелень. Нет, ну цветочки есть, конечно, определенно, но они не какие-то там не приторные, не сладкие и так далее. Допустим, вот как роза. Интересно, вот, конечно, розу тоже протестировать. Жалко, пробников нет. Пока зашел. Вот кто любит такие зеленые ароматы, то есть он и свежий, и в то же время. И в то же время цветочный. Вот как-то так, девочки. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами жасмин. Прям вот захотелось почему-то жасмин, не знаю. Так, жасмин у нас в артикуле 33-37. Может, подарю кому-то, если не пойдет. Зелененький вот этот прям, ну, хорошо. Вот бергамот, бергамот, по-моему, очень напоминает. Так, тоже коробочка классная, красивая, такая презентабельная, здорово. Все. потом у нас с вами, наверное, будет бежевый, я так подозреваю. Нет, он тоже зеленый, он абсолютно такой же. Он абсолютно такой же, у них никакой нет разницы. Так что, если вы поставите на туалетный столик, можно перепутать. А, ну не перепутать, этикетка бежевая. Так, поехали тестить жасмин. Ну, жасмин. Ну, прям жасмин. Прям жасмин, жасмин, девчонки, такой нехимозный, такой вот жасминовый жасмин. Поближе куда-то хочется, себе часы мешаются пробочку свежий жасминовый аромат но есть какая-то нотка не пойму тяжелая в этом парфюме то есть он такой он тоже насыщенный, он, знаете такой насыщенный Не легкий жасминчик который через полчаса выветрится не та история нет какая-то тяжелая нотка здесь есть вот он сейчас прям сразу был жасмин жасмина проходит время есть какая-то я бы сказала, знаете как, не хочется, конечно, а эти Фаберлик, но парфюмерию я их не люблю. Бабушкина нотка, как многие говорят про женский парфюм Фаберлик, вот это вот из бабушкиного сундука достал жасминовый парфюм, вот это оно. Потому что есть, помимо жасмина, там что-то еще, и она нотка такая достаточно тяжелая. Не скажу, что прям она тяжелая-тяжелая, нет, но вот в жасминовом парфюме я ожидала больше легкости. Это мое мнение. Буду ли я носить такой парфюм? Легко. А если их еще два миксануть, мне кажется, вообще будет классно. Вот прям два миксануть их, зелень и вот этот жасмин. Обалденно. будет. Сейчас, пока спиртик так, поехали дальше, взяла морожку, потому что цены пока классные, при покупке двух продуктов срабатывали желтые ценники, взяла шампунь, шампунь взяла универсальный для всех типов волос, и для Ксюшки, и для себя, ей очень эта серия подходит, у нее потом локоны струятся блестящие, золотые, вообще обалденно, 01.90 шампунь, и взяла бальзамчик, на этот раз маска еще есть, 01.96, а маска у нас с вами для восстанавливающих, для поврежденных волос, больше для себя взяла, хотя Ксюшке тоже классно она заходит, на кончики вот так помажу слегка, вообще суперская серия, вообще это для волос, обожаю, она действительно крутая, Взяла влажную туалетную бумагу, у меня 4 детских в заказе китайцев. 40 листов. Здесь у нас с вами артикул 304.01, где-то 80 с чем-то рублей она выходит с моей скидкой. Я считаю, это нормальная цена для влажной бумаги, она меня полностью устраивает. Она еще и смываемая, обалденная влажная бумага, никаких науканек не нет. Не видела различий, не заметила даже между детской и взрослой. Не знаю, какие есть различия, но беру детскую. Все равно сейчас листюшку скоро к горшку, будем приучать. 304.00 артикул. Классная, влажная, туалетная бумага. Хорошо, что у Фиберлик есть все. А что это такое шо? Что я за у меня такое огромное девчонки я уже забыла господи салатник я брала еще какие-то продукты по старым купонам из 11-го каталога они висели еще на первой неделе 12-го каталога по новым купонам я буду брать в следующий раз продукты. Я уже в корзину накидала, скоро отправлю заказ повторный, второй. И была у нас с вами распродажа. Забыла, как она называется. В общем, скидки 70%. Там у нас товары для дома. Салатник большой, артикул 910.078. Мне вообще очень это приглянулась еще давно, но на нее был очень сильно затрат ценник. И я решила тут взять один большой салатник, потому что у меня именно больших салатников мало маленьких тарелочек я уже набрала из этой серии. Эта серия такой ну, она белая, вроде как посуда, да. Белая, ну такая кремовая белая. Не прям белая. Поняли, про какую коллекцию говорю? Вот это красиво. Слушайте, красиво. Он действительно большой. На праздники сюда сделать салатик. Я еще, пожалуй, такой возьму. 200 с чем-то рублей выходит этот салатник. Как бы все отлично. Маркировочка такой тяжелый. Тяжелая посуда такая, да? Добротная. Состав. мне сразу заинтересовал. Размер и8 Высота 7. Состав, где по заказу Фаберлик материал фарфор это фарфор поэтому у нас с вами такая ценоклавная классный салатник еще надо брать надо брать еще он такой большой классный добротный мне понравилось но ну, такой да молочно кремовый он не совсем прям белый идеально но я как бы для меня это не критично так поехали дальше в этой же распродаже девчонки взяла для волон бежевый кремовый по моему его долго не было на складе, я именно хотела кремовый, потому что приблизительно в таких тонах я планирую делать ремонт ванны. До этого я брала бирюзовый. И что я вам могу сказать? Это самые лучшие корики для ванны, которые я когда-либо брала в жизни. Сейчас объясню почему. Артикул 910-272. Размер 58 на 39. Пошуршу закат. Ароматы, кстати, смешались, и так ничего прикольненько вроде. Нормально. Ощущаются. Достаточно сильно ощущаются. Зелень, лето, весна. Но есть вот эта бабушкина, бабушкина нотка, да, действительно в этих парфюмах особенно в жасмине. Вот он, вот такой вот цвет. Есть еще темно коричневый, есть бирюзовый. Это такой, он, знаете, я бы даже больше сказала роза, роза, роза, роза кофейная роза, не кофейная роза, как вот такой светло-розовый оттенок, нежели бежевый. Вот нитка одна торчит, я ее оторвала. Он безумно круто прилипает к напольной плитке. Он толстый. Он действительно толстый. На него вставать ножками одно удовольствие. Он безумно-безумно мягкий, тактильно очень приятный. Он прекрасно стирается в машинке стирания С ним ничего не случается. И вот эта сторона, она здесь как немножечко прорезиненная. И... После того, как вы первый раз мокрыми ножками на него встали, все, на этом месте лежит намертво. Вы его потом не сдвиньте. У меня робот-пылесос по нему ездит, он его не сдвигает, потому что прилипает к плитке прям намертво. То есть вы не подскользнетесь, соответственно. То есть вы не... у косяк какой-то нашла, но он не критичный. Кусочек вот этого вот покрытия с той стороны прилип лишний. Вот такое вот оно. Никуда не скользит, ничего. Он такой плотненький, он вот прям плотный-плотный. Он плотный, он толстенький, он очень мягкий. Прям восторг, девчонки, восторг. Кто не пробовал, я вам от души рекомендую эти коврики. Они просто великолепные. Поехали дальше. Дальше у нас из серии Дом в Derrick взяла Sensitive ополаскиватель-кондиционер. Он классный, он обалденный. 118,56 он делает, так же, как и детский кондиционер, белье самым мягким. Все остальные менее мягким делают белье. Аромат классный, такой цветочков, какой-то нежный, воздушный. Мне очень нравится на постеранном белье то есть я его ощущаю и это здорово но достаточно деликатный по сравнению с другими кондиционерами где там в нос прям бьет Средство для очищения ванной комнаты я его оценила про него уже вам в пустых баночках рассказывал прекрасно справляется с ванной вообще просто ну ура 30221 артикул но многие девочки жаловались если передерживать не по инструкции держать то ванна становится шершавой то есть съедается покрытие имейте это в виду а так средство рабочего удаляет а, даже достаточно состарелые загрязнения прекрасно я оставляю его надолго потому что ванну свою не жалею я ее планирую в ближайшем будущем а, покрывать из баллончика там акрилом не акрилом краской не краской ну в общем реставрировать хоть она у меня чистая идеальная я ее поддерживаю да на но у нее есть вот эта шаршавость, потому что я избавлялась а, от пятен прошлых владельцев квартиры, да, с помощью солиты, и там шершавость есть. А так ванна в прекрасном состоянии, благодаря вот этому средству, в том числе, я держу долго. А вообще здесь по инструкции, так, не более чем на 5 минут, вот, понятно? Не более чем на 5 минут, прям время засекаем, таймер ставим, все, иначе сотрет повреждение. Не знаю, кстати, акрил. Ничего с акрилом она не делала На прошлой квартире у меня была акриловая ванна Я сейчас говорю на про чугунные Если с акрилом такая же история у кого была, обязательно пишите Взяла коту корм Нежный кролик полакомиться Он любит этот корм, он его с удовольствием кушает Здесь 5 пакетиков по 85 грамм а, Цена адекватная вполне, я считаю Состав хороший, коту нравится, почему бы и нет Я вам артикул не сказала для ванны 302, 21. А сенсити 118.56 Так, а кролик у нас с вами 162.03 так, дальше, что у нас с вами еще новиночки есть? У нас с вами на виночках вот такие вот масочки. Авокадо и ретинол. Будем пробовать, будем тестировать, обязательно посмотрю. Расскажу вместе с вами. Так, авокадо 0074, 0070, у нас ретинол. Интересные маски, здорово, что Фаберлик их выпускает. Я, конечно, их не очень люблю, но новинки с вами тестить обязан. Так, а по купону. Да, по-моему, по купону. По Фаберлик, лайк, я взяла новый бат с витамином С по, по, Фоберлик, по ВИП Фаберлик. А по купону, вот я взяла еще вот такой крем-коллаген. У меня заканчиваются кремушки мои. Я никогда не брала а, вот эту серию эксперт с коллагеном. С ретинолом мне безумно нравится. Она действительно круто работает. Я вижу подтяжку, я вижу разглаживание мелких, мимических. Все это вижу. А вот с коллагеном еще ни разу не пробовала. Это активная сыворотка для лица с коллагеном. Артикул 1075. Кто пробовал, девочки, напишите, какое у вас мнение по этому поводу. Она такая малышка. У нас здесь с вами 30 мл. Буду, скорее всего, ее использовать на ночь. И начну прямо сегодня, потому что жара, впереди жара, и 30 Градусов всю неделю точно она вот так приходит зафольгирована. У нас с вами так давайте посмотрим, что она себя представляет. Она прозрачная, прозрачная, легкая гелевая текстура, которая пока на коже водичку не превращается. Капелька так и висит, достаточно плотная. Хорошо распределяется, приятный, еле уловимый аромат. Вот когда распределяешься, вот кожа превращается в водичку. А у нас здесь много обещаний, да? активный уход для зрелой кожи, восстановление коллагена. Коллаген очень важен на самом деле, омолаживающий эффект, упругость, эластичность, подтяжка и защищает от негативных факторов среды. Будем пробовать. Интересно. Так, на этом все, по-моему, да, мы с вами весь о каталоге. Про каталоги забыла вам рассказать, девчонки, потому что у нас а, в этот раз компания выпустила каталог для консультантов и каталог для обычных покупателей. То есть многие там панику еще развели, что вот как я теперь каталог буду показывать. Теперь все могут видеть цены, я на этом зарабатываю и так далее. Девчонки, это удобный инструмент для регистрации консультанта. Смотрите на все с позитивом. Вот так выглядит каталог который с ценами консультанта для зарегистрированных покупателей. У нас здесь возле каждого продукта уже указана цена со скидкой и указан балл, сколько мы за это получим. Я считаю, что это очень удобно. А, и хочу обозревать именно вот этот каталог, да, делать обзор именно вот этого каталога, потому что в основном, я думаю, 99% смотрят а, эти обзоры консультанты зарегистрированные. Напишите, пожалуйста, свое мнение под этим роликом, какой каталог будем обозревать. И вот так выглядит а, обычный каталог. Я заказала оба, мне захотелось посмотреть на тот и на тот, пусть будут вот допустим мы с вами откроем первую страничку да вот она с вами новинка мы причем здесь у нас с вами в каталоге для консультантов цена со скидкой 20 процентов моя скидка будет еще больше то есть у меня 26 да поэтому даже меньше чем в этом каталоге будет моя цена тогда уж надо было выпускать три каталога да так смотрите вот 599 рублей у нас стоит вот эта вот новинка а здесь у нас ну, обычный каталог, как бы здесь ничего критичного. А здесь у нас 479 и 639 баллов. Вот это все указано, как бы здорово, мне нравится. И, и подарок будет классный тоже, серия для дома в следующем каталоге, как бы все супер. Напишите, какой хотите обозревать каталог, для консультантов или обычный. Я склонна к тому, чтобы делать обзор для консультантов. Так, давайте смотреть по тинту. По тинту. Что-то у меня только тут скатывается. Может, его так и надо было делать вообще, на самом деле. Может, его надо смывать потом. Сейчас с вами откроем туалетную бумагу, влажную, и есть еще. Попробуем стереть. Скорее всего, его и надо было смывать. Я не почитала, девчонки. Ну, как обычно тинт. Мы его наносим, какое-то время на губках держим, потом смываем. Остался бледный оттенок. То есть он бледный-бледный, но он остался, он есть. То есть я его вижу Хорошо. Вот немножко испачкалась бумажка, да? Трем дальше, мне просто интересно. Можно ли его стереть совсем? Мне это интересно. Легкий-легкий совсем оттенок остался, еле уловимый, даже я его почти не вижу. Так что, в принципе, его стереть совсем можно. Посмотрим, сколько он будет держаться на губах. Давайте сотрем из губ. Нет, что-то отталкивающее есть в парфюме. Зря я, наверное, нанесла. Я его уже куда-то взяла второй. И в магнолии, и в жасмине. Вот что-то какая-то нотка, да, вот это. Бергамот, наверное, это не мое. Вот прям как-то мне не нравится, как от меня сейчас пахнет. Я не скажу, что буду с удовольствием носить. Что-то вот не то. Вот сейчас уже время прошло. Что-то не то. Как-то слишком слишком дешево, что ли, пахнет. Так, стираю дальше Какая еще бумага пачкается? Натерли. Остался он на губах? Вроде остался. Ну, практически не остался. Практически остался только мой татуаж, до да? Легкий, легкий оттенок. У кого губки совсем блинные мне кажется, вот этот вариант подойдет для такого Причем на выходе оттенок очень похож на вот на мои губы, на то, какие они у меня сейчас. На мой татуаж. Поэтому, кто спрашивал, какая у меня помада, и кому очень нравится оттенок моего татуажа, берите вот этот тинт, потому что очень похож. Придать оттеночку такой вот легкий губкам. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Будем прощаться, все вам показала, будет еще заказ а, по новинкам. Будем разбираться в следующих роликах. Кто еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, обязательно с вами свяжусь. Подарок сейчас тоже классный, парфюм можно выбрать мужской или женский. Всех люблю, целую, всем пока-пока.